И навсегда, и навсегда вдвоем мы вот песня. Мы никогда, мы никогда не умрем. И навсегда, Мы небеса и вода, Меняет время наш рейс, Но упакован твой кейс, И навсегда. Мы небеса и вода, но ты по трапу идешь, уносишь правду, а ложь мы вместе и навсегда. И навсегда вдвоем мы вот песня. Мы никогда, мы никогда не умрем.